Всем привет, на связи Павел Багрянцев и в прошлом видео про основы финансовой грамотности мы договорились, что если оно наберет полторы тысячи лайков, я продолжу серию видео про личные финансы. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваш отзыв и выполняю обещания. Сегодня мы поговорим о кредитах, стоит ли их брать и как население подсаживают на кредиты. Итак, зачем нам кредит? По версии российской газеты, за последние 5 лет кредит брали 45% россиян. Каждый пятый плательщик по кредиту платит 30% от семейного бюджета за погашение этого кредита. Зачем банки выдают эти самые кредиты? Банковская система – это бизнес, и задача любого банка – привлечь как можно больше вкладчиков, которые хранят свои деньги в банке. Банк эти деньги оборачивает и получает свой процент от выгодных инвестиций в разные секторы экономики. А чтобы вкладчики несли еще больше денег, им необходимо платить процент по этим самым вкладам. Откуда его взять? Чтобы получить деньги на выплату процентов по вкладам, банк должен их где-то заработать. Вот для этого он на время берет деньги вкладчиков и выдает их в виде кредитов. Люди возвращают кредиты и платят по ним проценты. Они и составляют заработок банка. Чем больше банк обещает процентов вкладчикам, тем дороже будут стоить кредиты в этом же банке. Скажу честно, за всю жизнь я брал аж целых 8 кредитов. Один раз я взял один кредит, чтобы погасить другой. Это было ужасно. Я 7 лет жил в долгах и не мог от них избавиться. Максимальный мой долг составлял 1 миллион рублей. Поэтому я знаю, о чем говорю. Для чего люди обычно берут кредит? Самая основная причина – это желание жить красивой жизнью. Стремление к богатству и роскоши свойственно большинству людей. И поскольку это самое большинство привыкло к легким решениям своих проблем, проблемы задач, то кредит, благодаря его доступности, для большинства людей является прекрасной возможностью сделать свою жизнь лучше. Например, купить машину, на которую ты еще не заработал и ей не соответствуешь. Просто хочешь покрасоваться перед друзьями. Еще одна причина сыграть свадьбу и за один день потратить полмиллиона, чтобы потом отдавать кредиты, и долги еще целый год. Или купить разных гаджетов в кредит только потому, что они сейчас есть у всех. По версии сайта rb.ru 50% людей которые берут кредиты покупают себе бытовую технику еще одна причина почему люди берут кредиты это когда действительно надо вопрос жизни и смерти чтобы быстро найти деньги проще всего взять кредит в таком случае он может действительно сильно выручить главное оценить свои возможности по выплате кредита чтобы потом не пожалеть в таких случаях финансово грамотные люди планируют свои личные финансы заранее каждый современный человек знает что деньги могут срочно понадобиться в любой момент и и поэтому они заранее переводят свои деньги на накопительные счета или страхуют жизнь, чтобы в случае чего семья не осталась у разбитого корыта. И еще много-много разных причин, почему люди берут кредит. Мы сейчас не берем в расчет ипотеку и так далее, потому что для многих семей это действительно очень важно. Итак, в каком случае стоит брать кредит? Вероятно, вы уже знаете, что такое актив, а что такое пассив. Напомню, актив нам приносит деньги, а пассив забирает, либо ничего не приносит. 99% людей берут Берут кредит, чтобы купить пассив. Например, автомобиль, который требует обслуживания, то есть тратит ваши деньги, или телевизор, который не тратит ваши деньги, зато отнимает время и засоряет мозг. Чтобы вы не попали в кредитное рабство, когда берете кредит, вы должны понимать, что приобретаете больше, чем взяли. Например, можно купить автомобиль, чтобы похвастаться перед окружающими, а можно купить автомобиль, на котором вы можете работать и зарабатывать деньги. В таком случае ваша машина становится активом. Она приносит вам деньги. Может быть, это будет такси. Или вы переделаете ваш автомобиль в кофемобиль и будете продавать кофе. Или организуете доставку суши. Неважно, ваше транспортное средство будет приносить вам деньги. Несмотря на то, что все это понимают, маркетинг берет верх над разумом. Всяческие акции, беспроцентные рассрочки, доступность кредитов и мода на дорогие смартфоны берут свое. Возможно, вы уже собирались выйти из дома с паспортом, чтобы взять разум срочку на новый iPhone. но увидели что я выложил новое видео и решили его посмотреть перед выходом в таком случае я вам из личного опыта хочу сказать советую вам проверить ваше желание действительно ли оно является вашим а не навязанным соседом перед тем как совершить любую покупку или взять кредит скажите себе что да я могу себе это позволить и даже куплю но не сейчас а через неделю. Обещаю. Поверьте, вы не будете совершать и 80% покупок, которые планировали совершить. Эта простая техника работает всегда, мне она очень сильно помогает. Сразу видно, что навязано и тянет вас в долговую яму, а что является вашей небольшой мечтой. Вы как бы обходите маркетинговую систему, потому что любой маркетинг рассчитан на эмоции. Если у человека появилась эмоция, то у него проще забрать деньги прямо сейчас. Он он сам себя убеждает, что ему это необходимо. Со временем эмоции пропадают. И начинает доминировать здравый смысл я надеюсь что этот совет вам пригодится если вы хотите больше информации на тему финансов жмите лайк и оставляйте комментарии если видео наберет полторы тысячи лайков вас ждет новый интересный выпуск лучшая благодарность если вы поделитесь этим видео с вашими друзьями возможно это поможет кому-то избавиться от ошибок и не попасть в кредитное рабство всем пока и до новых встреч и пост скриптом рекомендую посмотреть первый выпуск моего видео про контроль личных финансов там мы разобрали на чем базируется финансовая грамотность жмите на экран либо ссылка на это видео есть в описании